Всем привет! С вами Пиперс со мной сегодня формула! Привет! Сегодня мы понкат. Stand-up 2. Настройки высокие. Союзники Set stone. Все условия у него высокие. Плюс еще сглаживание всего. Сейчас либо еще? Сейчас будет слепой. А там один челодой моловек, походу... Да, на а. Ты иди через другой путь, я через балконы Я просто играю на сет-стол, не знаю почему, типа мы можем и на всех играть. Типа просто Зона 9 хочешь? Окей. У меня урон не походил! У меня на записи было видео. У меня на записи было... как бывает? У меня в прямом смысле не проходил урон. Попал в тело. Fortnite. Fortnite! Я сказал Fortnite, ребята. Я, кстати, тоже играю в Fortnite. Этот челодой молодец под названием Формула тоже со мной играет. Это бывает очень редко. Очень редко, Максим. Мы с ним один раз играли. То, типа сейчас. Сейчас и то вышло одного. Минус. Давай, одного тебе добрые. Не давай, я нибудь там у Утржа какая-то беспонятная ветеранка или что? Я просто не. Я не шарю, типа, всяких старых ветеранках. Я максимум новых шар. Ну да, это старая, но она хорошая. типа, это понятно, потому что челной моловек играет очень долго. Ого! Ого. Ч ⁇ Ничего, нас вынесли. Объясни, <таслужили> как это возможно. Это возможно. Это возможно. Ура, -а -а -а -а. -а, мне хватило хотя бы на MP7. У <связь> тоже <связь> <связь> <связь> <связь> а, Надеюсь, этот ролик не забанят Потому что мне вот этого не надо, флешка беги. И... Ой, я его убил, хатшот живи давай давай давай давай давай давай сколько мне сколько мне двадцать голова голова голова Ой! сам сказал то что мне напевать песенки я вот типа последствия <с> наслушался музыки ну серьезно ну слушай я тебе скажу то что мы проваливаем катку и опять походу очень сильно очень очень очень очень типа я не имею смысла записывать долгие ролики потому что типа их потом не смотрят кстати это жалко потому что люди тратят свое время <звы> ну серьезно типа мне это не нравится, давай а, а если мы так дальше будем проигрывать то у меня не минус? Не играем, О, нет у, нас у, у меня просто будет минус, Сильвер мне вот этого не надо, пожалуйста И мне тоже. У тебя все равно никого нет, пока что. Давай. Ты убил? Нет. О, да! Гранаты. А, не да, ты его друг кинул, потом этот, его друг кинул, короче, оружку. Ты как вообще? А, Короче, гранаты. ты кинул гранату, и его друг кинул гранату, и попал по своему другу. Граната взорвалась, и молодой человек погиб. Я сейчас не имею смысла про терроризм, эм, просто это игра. <связывая> Уф, мы будем не жить. Ахей, за стенку. И что-то, по мнению, здесь не выйдет. Да, выйдет. О, а, а, вышли, спасибо. Самое лучшее успокоительное. Минус. Вот ты а кроссовчик формула. А, я уважаю Сталина. Ничего не имейте. Он я еще тот-то Спасибо, Сава. Почему я говорю то, что мы из Не знаю ого себе полетела у меня вообще сталин стоит уважаю стоит. нам Я капец ручки. нам капец у него им сорок. А? нам капец ой-ой-ой в тебе попали давай давай давай пошел сорян за звуки микрофон задел вставай они тебя видели ого а. Хочу, это понятно. Я еще через этот а -а М40, М-40, ничего, ничего личного. М-40, ребят. Что сказал? М-40, ничего личного. Просто спасибо! Yeah. Если они выйдут, я, я буду в них стрелять. Доб... А если мы сейчас проиграем, у меня минус звания. О, просто сейчас мне, не поверю то, что у меня сейчас mm. а -а -а, ты селиван не поручишь. Почему ты так думаешь, человек? Все, ты получишь. Как? Я был за стеной. Ты ну все, это слепо, это слепо. А может и читеры. Ну, типа, все, это сайт. Это слив. Шо тако мне 31. Тебе У меня у меня сильный. Ну, а, как это работает шанс один на миллион мне это шанс один на миллион то что меня еще не сняли сильвером это просто капец хореза уже игрушка играть я это вырежу еще на катку только уже на зону киев с м э, <связанное> а э, я ничего не имею против карт других но в принципе это самые нормальные самый нормальный карты сам популярный кстати как раз сэнстоу на ней больше не играет ну это да что искать у самую худшую брать Супер-мега игры. Суби кибет спатмина. Кибет патмина. Где, кстати, а, Тут нету, типа, это половины карты, которая доступна Нет, а второй план, вот здесь. А, примерно, да, это я ряд. Мы только будем играть на <свят> Что ж, говорю, а, кстати, то, что М4А один понерфили Я, типа, это даже сначала не заметил но вдалеке типа стрелять стал как-то не так удобно Ой, красавчик Хэдчит Хэд это голова, шот это круто Ну не круто, это просто хэдшот Пал в голову Ты ч не сказал, что здесь молодой Ч ⁇ я делаю? Ч ⁇ я твояжу? Ч ⁇ я твояжу? Я не знаю. Типа, вот такая, не вот, а такая, не тут не такая не твоя. Твоя. О, У меня перезарядка, бь ⁇ Ой, хорошо. Чтобы вы понимали, это не мои друзья. Мы недавно зашли, тем более, это на записи. А вот этот... Почему <laughs> ты его так назвал? А Еще, кстати, подписывайтесь, ставьте лайки. Да. Без этого никак. Б -б Без этого никак. -пожалуйста. Пожалуйста. Я, я хочу подвидеть канал. Я, я уважаю остальное. Еще раз. Еще не... раз повторил. 20 минутное минутное видео. Думаю, это будет офигительно. Я чекаю не понять, Не знаю, как это называется, короче. Я, только... я слышу Дигл. Ой. О! Что? Вот тет, по мнению, сейчас был не тесно. Я был за деревянной стеной. Меня убили. С.... Uh, Игр, Драгон Они на... Уже поставили бомбу. ⁇ п, поросета. Формула, вся надежда на тебя. Ты сказал. Формула. Нет. Налево! Да еще совсем там карта? А! Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, красавчик! Хедшот! Это не автор быть за любом. Да у него нету! А нафиг ты сказал? Вдруг люди сейчас подумают, что у тебя автобус. Ч-то, по мнению, мне вот это не нравится. Давай, давай, давай, давай. Диффузь! Успей! <зар faites> да! А <пёскости> <пёс> Миллисекунды. Миллисекунды. <сор> <сор> а а <сор> если кажется, то что он не нацелился, то... <сор> <сор> <сор> <сор> <сор> то как это везде там? Д дай даемку. дай ему. Дай Все. Я равно хорошо играет, говорит хорошо. Опа, на я уже заметил, кто подозреваемый. У нас. Чувствую, они один тут, последний. Чуйка, чуй то что он тут? Ой, это красавчик.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 ну, короче, я просто мелодию наиграл. Если вы знаете, знаете эту песню, скажите, пожалуйста. Я просто не могу. Я не могу. Что это за песня? Ого, они просто петухи взяли. Это ты вообще назад? Иди, пожалуйста. Этот челодой маловек пошел в другую сторону, когда меня убыли. Офигенно ты спалил свое местоположение. сквозь Да, случайно меня палец. Туда, палец Запомним, это пулиц. Все, в пулице. У меня вот, А, окей. Okay. Тип, mm -hmm. <laughs> тип, тип, тип, тип, тип, тип, тип, тип, тип, Я тип, тип, сейчас тип, Мне тип, час... а, а мне не часы не мешают. мешают. Мне, мне часы мешают. Я же не жалуюсь. Что, тоже на миг? Да, ты иди направо. Они в другой стороне, вообще. Иди туда, чекай, типа, типа ты там. Мы не узнали, то, что мы пошли. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. А я обхожу, обхожу, обхожу. Я, Двое. я я понял. Оба там, оба, оба. Убил? Дым было видно? Все, все заметно? 27 урона как это заметно осуждаю осуждаю осуждаю в дыму было видно да. часы блин почему всегда тебе я могу. снимаю часы не могу с ними боже мой мне их подарили а я их о, как свободно рука как ей удобно я чекаю мид это будет мид это мид. <реклама> только первый про второго ничего не знаю а второй там же просто ушел <реклама> нет я, я второго не, не наш... <реклама> Uh, если что, я сразу скажу, то что я играю в КСК, в Фортнайт. Может ты запишу потом ролик? я почекаю мид с такой позы. Буду чекать вверх. Это мид, это мид, это мид. Я понял, это еще и мид. Пьет. в голову как? разве ящики постреливаются ребят Это да, железная чего-то по мнению жизни бы так не сработало я взял эмку за 3200 баксов Каяль. короче Держи. только пожалуйста бессмертий мне просто Держи. надо Держи. затащить Держи. слепота Откуда? По мнению, мы сдохли. Мы... Как... А, смена команд. Смена команд. Спасибо. А может и отыграемся. Покажи ему нравится. Вот сначала типа, посмотрите на мой. Это карбинчик. А у него.. Типа, тоже рарка. Ему нравится, мне тоже самому. Типа. Типа, мое почтение. Спасибо. Карпо возьмем, да? IP, like it live А почему гранаты не нанесла Ой-ой-ой. Аккуратно жить, жить, жить, мансовать. медали как надо мансовать. Просто ходил направо, налево, направо, налево, направо. А меня вот этот раз или офигеть. Или он походу в тебя отцелился, а меня не заметил. Калаша Давай опять на бит попадем. Вдруг они выйдут. Запомни то, что им нужно дольше времени. Да, это бит. За что? Мне больно 27 хп. Не заметил. Да Прости. ничего со всем бывает. А -а -а. На ну на Дивончик пошел. Все, вы его больше не будете <с слышать. Вы его больше не будете слышать, потому что он ушел. На Дивончик. Все. Ребят. Коли больше нет. А точнее формулу. Да меня нет. Они не кричи! Гва, Алексарь, шучу. Это даже, по мнению, уже не 20 минут минутное видео, а 30-минутное. ну 68, почему? Ой, псарям. Сарям, сорян, О, зарядка пришел. хватает такое наверно наверно наверно наверно наверно там сразу скажу то что я не вот ты чё? я думал тебя убили чекай вверх это вверх или ми Все, типа это последняя капка Может и нет. А, пистолет пулемет снаряжение. Я иду в угол и меня нет. Окей. Я взял пистолет пулемет под названием P90. Либо мы сейчас проиграем, и я опять солью уже только до бронзы. А вот этого вот мне не надо. Банан этого не любит. И меня Артем зовут? Не писуйте. Да. Блин, у меня был такой пескалевый голос, это жопа. Ты бомбу будет подавал? Я иду на хелп. Ой, красавчик! То есть это плюс катка? Так же, так же, также надо затащить. Также, пожалуйста, только пожалуйста. Не отсюда? Не отсюда? ну okay. все это слив. Ну что? Минус сельвер, получается? В следующем видеоролике я буду уже возвращать селекерем. И всем пока-пока. Пока-пока. Эээ... Пока-пока.